Как пресс-биопия влияет на тех, у кого до начала развития этого заболевания было нормальное зрение, мы уже поняли. Перефразируя классик, лицом к лицу лица не увидать, и большое и малое им видится только на расстоянии. Осталось добавить, что очки для чтения понадобятся таким людям, даже если их стопроцентное зрение было достигнуто благодаря лазерной коррекции или обеспечивалась имплантированной в глаз фактичной линза. Теперь давайте разберемся, как пресбиопия проявляется у тех, кто уже имеет какую-то аномалию рефракции. Близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Близорукие люди обычно надеются, что возникший с возрастом плюс нивелирует их минус. То есть очки для дали можно будет убрать в ящик стола. Что ж, пациенты со слабым минусом на какое-то время действительно окажутся в привилегированном положении. Надвигающуюся пресбиопию им можно приостановить. Офтальмологи называют этот метод недокоррекцией. Иногда в завершенности есть и прелесть, и практический смысл. Например, при лазерном лечении миофеи у пациента, который уже подошел к 40-летнему рубежу. Недокоррекция заключается в том, что человек, например, со зрения минус 10, после лазерной коррекции получает зрение минус одну диопт. Когда у него появятся первые признаки возрастной дальнозоркости, он сможет, скажем, какое-то время читать без коррекции. Но годам в 60 ему все равно понадобится 2-3 пары очков. Надолго природу не обманешь. Дальнозорки обычно чувствуют симптомы пресбиопии раньше всех, примерно после 35 лет. Что неудивительно, к изначальному, врожденному плюсу у них прибавляется в возрастной. Поносив пару лет очки для чтения, они начинают замечать, что в них вдруг стало хорошо видно вдаль, а вот для близкой дистанции нужна еще более сильная коррекция. Таким пациентам трудно поверить, что у них какие-то возрастные изменения. Они чувствуют себя слишком молодыми для этого. И их можно понять. Кому приятно узнать, что в глазах происходят необратимые процессы. Как бы то ни было, после 40 лет дальнозорки вынуждены заменить свои очки для чтения на новые, более мощные, сохраняя пока способность неплохо видеть даль. Где-то после 50 устав от безуспешной борьбы с пресс-биопией, дальнозорки все же примеряются с двумя-тремя парами очков в кармане. Но хуже всех астигматом. Качество изображения у них и так плохое на всех дистанциях. А тут еще и потеря способности нормально аккомодировать. Поэтому чем выше степень астигматизма, тем чаще людям за 50 придется посещать окулиста, и тем сложнее им подобрать очки. Как, например, Антону Павловичу Чехову. Ему вообще не повезло. У писателя была разная оптика на глазах. Да еще и астигматизм в придачу. Из письма Чехова издателю Суворину. А 26 июня 1896 года был в Москве у глазного врача. Один глаз у меня дальнозоркий, другой – близорукий. Правый в прошлом году едва не погиб. Была невралгия, осложненная сыпью на роговице. И теперь остался легкий порез аккомодации и боль. Получил приказ лечиться электричеством, мышьяком и морем. Привез кучу очков. И лупу для упражнения левого глаза, который не умеет читать. Совсем калека. Лечиться электричеством, мышьяком и морем. Для современного офтальмолога этот рецепт от глазного врача конца 19 века звучит странно. Говоря о заблуждениях медицины прошлого, нельзя не упомянуть и о некоторых других, столь же сомнительных методах, сулящих избавление от возрастной дальнозоркости без операции. В методических руководствах для снайперов времен Великой Отечественной рекомендуется чаще есть морковь со сметаной. Тогда считалось, что каротин, а усваивается он только с жиром, замедляет или предотвращает возрастную дегенерацию желтого пятна, место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. Сегодня установлено, что это, увы, миф. Хотя вкусно... Что касается еще одного народного рецепта, есть побольше черники, то известно, что в тот же исторический период летчикам британских ВВС перед ночными вылетами давали джем из этой ягоды. Предполагалось, что содержащиеся в чернике вещества антоцианы улучшают сумеречное зрение. Но 20 лет назад ученые развеяли этот миф. Тем более не стоит ожидать, что черничная диета устранит аномалии рефракции. А вот специальными упражнениями для глаз действительно можно снять мышечный спазм и даже ненадолго отодвинуть срок наступления пресбиопии.